Здравствуйте, друзья! А сегодня у нас оригинальная встреча. У нас с нами встречается женщина, которая только сейчас готовится стать мамой. Это тоже период очень интересный. Для многих это тоже вещь, как говорится, в себе. И многое здесь открывается для женщины, потому что это переход в новое качество. И здесь нам нужно... Поглубже разобраться в этом, ну, в общем-то, сакральном моменте жизни. Переход женщины из одного качества в другой. Из... Здравствуйте. Здравствуйте. Но Манда, я уже немного представил, но представил только в общем саму вашу, ну, как сказать, ваше состояние сейчас. А немного о себе расскажите, пожалуйста. Давайте познакомимся. Меня зовут Аманда, Я из города Бишкек, из Кыргызстана. Мне 24 года. Вот Во время пандемии коронавируса я познакомилась с вами. Увидела вас случайно в прямом мире. И эфир был как раз вот касаемо вот женственности. А мне как раз на, на то время не хватало женственности. Я была очень властной, трудолюбивая, я любила работать, я думала, что быть сильной, независимой – это здорово для женщины. И у меня, конечно же, в жизни меня не устраивало ничего, я всегда была недовольная, много жаловалась, у меня были проблемы со здоровьем, мне парень сделал предложение, но никакой свадьбы не было, то есть, ну… Все, все вот было вот, ну, не так. И как раз я вот как начала за вами следить, за вашими прямыми эфирами, прислушиваться к вашим советам, э, настолько вот у меня горело желанием вот, э, изменить себя. Я хотела полностью изменить все вокруг себя, изменить себя, потому что я понимала, что проблема во мне. И э, как раз вот я заболела, у меня была двустороннее понимание. И каким-то случайным вот образом... Мне посчастливилось выиграть марафон «90 шагов к здоровью», где были нереально крутые практики, где я прорабатывала как раз-таки свою женственность, где я работала над собой, медитировала. Я воплощалась вообще в другую женщину. Я стала женственной, я стала любить жизнь. Я стала просыпаться с улыбкой. Здороваться с птицами. Практически за 90 дней, Да, да, месяца. да. Да, да, да. Со мной просто стали происходить невероятные изменения, просто в наилучшую сторону. И я настолько вот слушала каждый ваш совет. И даже если мне было неприятно слушать какую-то правду о себе, я принимала это, и я меняла себя. Я смотрела на мир совсем по-другому. Даже когда я душ принимаю, я благодарю воду за прекрасный день. У меня все кардинально изменилось. Каждую практику, каждый совет я применяла в своей жизни. Каждый день. За 90 дней у меня произошли очень кардинальные изменения. Я в отношениях моей личной жизни изменились наши уже с, с... мужем Да. Одну... Одну... А скажите... Вот предшествовало всему этому, что за состояние? Вы занимались бизнесом или что? В чем была проявлена ваша активная жизнь и ваша неженственность? Ну, знаете, началось все с того, что я э, жила в Москве два года назад. Я хотела ходить в Москву, потому что мне нравилось работать, мне нравился вот этот ритм бешеный. Но каким-то вот образом меня вот... Когда я приехала вот в Кыргыз, чтобы собрать вещи и прям на долгий срок переехать в Москву, меня просто пустили из границы, из аэропорта. Какое-то старое на меня оформленное имущество. Мы, получается, судимся. Это папа на меня оформил, я об этом не знала. И каким-то вот образом меня просто выпускают из границы моей страны, понимаете? Я, я не могла понять, как так, при чем тут я? Ведь я планирую жить в Москве, я планирую строить карьеру. Я планирую стать состоятельной, богатой женщиной. И вот просто физически я не могла никак улететь из своей страны в Москву. Мне пришлось, билет сгорел, я осталась, но я смирилась. Я поняла, что дело по мне, что мне надо что-то прорабатывать. И тут я начала копаться в себе. Я прислушивалась к многим психологам. Вот который... одну, секунду. Да. одну секунду. Я буду иногда перебивать, чтобы давать пояснения, Уважаемые зрители, я очень хорошо знаю женщин деловых, которые идут в карьеру, и карьера для них, особенно на вот таком молодом, в молодом возрасте, является главным устремлением, главной целью. И что я замечаю, вот я хорошо знаю Казахстан, казахских женщин, если они выходят на эту тропу, тропу деятельности, то это, это нечто. Это, знаете, это просто мощнейшая такая, несущаяся женщина, которую остановить практически невозможно, пока какие-то события в жизни ее не остановят. И да. то есть, я вот это увидел, и поэтому я спросил, и поэтому попросил на этом моменте остановиться. Видите, если бы она действительно переехала в Москву и включилась в этот, как она сказала, бешеный ритм, то все, считай женщину, она в себе бы закрыла на долгие годы, а может быть и навсегда. То, что вырваться из этого бешеного ритма, особенно почувствовал вкус денег, вкус вот этого ритма, то это остановиться практически невозможно. Я знаю, знаю этот процесс. Это знаете, вот как женщины говорят, когда если женщина увлекается алкоголем, то ее выставить, вытащить из этого состояния практически невозможно. То же самое с бизнесом. Если она ворвалась туда, то только какие-то серьезные обстоятельства ее могут остановить. И видите, мир как все выстраивает. Мир очень гармоничен. Мир любит человека. И он женщину понял, что все-таки в этой женщине есть глубокая женственность, которую можно еще открыть которая может еще принести пользу миру именно как женщина, он ее вот таким образом остановил. Видите, неожиданная такая ситуация, в аэропорту ее не пускает, и все, закрывает ей дорогу в этот бешеный ритм. Понимаете, хорошо она поняла это, хорошо она там ползком не пошла через эту границу, там какими-то путями добиваться, а все-таки приняла ситуацию, и здесь начинает разворачиваться уже другие события. Вот важный момент вот здесь, уважаемые зрители, обратите внимание, как женщину остановили и помогли ей стать женщиной. И что самое важное, вот она как раз это все поняла. Поняла весь всю эту композицию, поняла, что дело-то в ней, и для нее все это делается. Вот это уже говорит о высокой осознанности. И... Пошла по новому пути. И вот что получилось. Идем дальше теперь. Нас оставили, буквально... оставили в стране. Буквально... И что дальше вы решили делать? Да. Я остановила полностью свою карьеру. Я ушла с работы. Я настроилась заняться собой через месяц. Я вот отпустила все, знаете, я отпустила все, и я просто вот была по течению. Через месяц я встретила своего будущего мужа, случайно, встретившись с подругой, через него мы познакомились. Вот, и там же и полюбили друг друга, вот. и как раз мы встречались год, он мне уже сделал предложение, но никаких дальнейших событий не было, но у нас были часто ссоры, он был в отношениях мягким, спокойным, а я была больше такая классная, доминировала, любила спорить, любила командовать. Вот, и, конечно же, мне надо с ними работать, потому что если мы хотим строить семейную жизнь, то я должна подготовиться к этому. И как раз вот уже настал вот эта вот карантина, я сидела дома, уже встретила вас, применяла Ваши советы, практики, и вот 6 месяцев, да, вот как я за Вами наблюдаю, за 6 да. месяцев у нас вот так вот, у меня одно за другим событием начало происходить просто, вот успевала радоваться, у нас состоялась шикарная свадьба в солнечную погоду, на свежем воздухе. Одну секунду, Одну секунду. остановимся на свадьбе они расскажете чуть- чуть дальше еще раз я хочу дать пояснение уважаемые зрители смотрите получается ей закрывают дорогу в карьеру вроде бы трагедия все но она приняла это это очень важно принять и расслабиться как только женщина приняла и расслабилась ей сразу дают Любимому мужчину. То есть она встречает мужчину, с которым вообще начинается дальней... дальше уже другая жизнь. Понимаете? Приняла, расслабилась, обратите внимание на эти слова. И все. И сразу мир делает подарок. Но она опять еще, она еще крутая, она еще такая брутальная женщина. Она начинает, начинает им командовать и так далее. И здесь, здесь пандемия, здесь опять ее как бы закрывают, обращают опять к себе. То есть начинается новый процесс перерождения. Вот. Из гусеницы бабочка уже начинает появляться, формироваться осознанно. Вот это вот. И дальше уже э, мужчина уже созревает быстрее в этой ситуации, э, делает предложение. И вот свадьба, уже понимаете, то есть новый подарок, она чуть опять еще больше расслабилась, что-то изучила, что-то вот она наблюдала за мной, слушала эфиры и так далее, то есть как-то в ней начинают происходить изменения, и дальше новый подарок, свадьба, шикарная свадьба, все, и идем дальше. Какие вот именно практики мне помогли из марафона «90 шагов к здоровью»? Это проработка женских качеств. Я на бумаге вот, с интернета выписала все женские качества, которых у меня нет, даже которых у меня никогда в жизни не было, с которыми я не знакома. И каждый день я по одному качеству проживала с утра до вечера в любой ситуации. Буквально через две недели я узнаю вот о том, что у меня будет свадьба, что вот, вот уже дату назначили, э очень сильные изменения происходят именно вот после выполнения вот этой практики, уже на второй неделе, вы понимаете, да, то есть там больше 10 качеств, и у меня уже в жизни происходят изменения. Вот они пошли сдвиги к свадьбе, уже решились спустя год. Я узнаю о том, что у меня будет все, как я мечтала. У меня отношения налаживаются с моим женихом, у нас нет никаких ссор, у нас нет споров, как раньше я уже меняюсь, я уже женственная, нежная, послушная, кроткая, я люблю себя, я вся такая плавная, я уже как лебедь, я действительно меняюсь, я себя не узнаю, потому что во мне реально сидели только мужские качества, 90%. Эти качества женские во мне были, я просто их вытащила, вот с чем я родилась, я начала их применять. И это было очень легко, и мне так легко жилось на самом деле. Затем, вот как состоялась свадьба уже, я вот, мне еще одна практика понравилась. Я пришла в эту жизнь женщиной, чтобы любить себя и мужчин. Ко мне мужчины начали по-другому относиться. Я начала уважать. Я начала их воспринимать как сильных личностей мужественных и вот недавно вот я мы узнали пол малыша нашего вот первого я в положении и это тоже мальчик то есть я притягиваю свою жизнь в мужчину очередного представляете до такой степени я, я часто проговаривала эти слова что я пришла в эту жизнь женщины чтобы любить себя и мужчин вот они одни мужчины в семье кстати, вот, вот средство, милые женщины, средство, пожалуйста, будьте женщинами, как можно ярче проявляйте женственность, и тогда к вам приведут сыновья. Да, и сейчас уже даже вот, э, я выстраиваю отношения с малышом как со взрослым мужчиной. Я отношусь к нему с уважением, я отношусь к нему э, вот, как будто он будет в нашей семье гостем, правильно, это же ведь гости наши дети. Конечно. Это, И... обратите внимание, это она еще в положении. То есть вы не... может, кто-то не понял, что он еще не родился, но она уже устраивает с ним отношения, как с мужчиной. Да. И э, стараюсь соблюдать систему ценностей, которую вы нам э, прочитала в книге Материнская любовь в первую очередь ведь себя ставить себя на первое место. на втором месте идет наше пространство с моим человеком это вот мы вдвоем да наша пара да и в третьих тоже наш ребенок наши дети стараюсь соблюдать вот эту систему ценностей чтобы была гармония в моей жизни затем только вот идет род родители родные затем только вот карьера и действительно, мне помогает. Это очень легко, и у меня все идет вот, вот гладко, вот все гармонично, вот меня все устраивает сейчас. Замечательно, знаете, Аманда. Вот, а вы не планируете да. помогать другим женщинам, потому что вы за короткое время прошли довольно мощно прошли и результативно большой путь перехода. Вот, как я сказал, из гусеницы бабочку. Когда вы расслаблены, когда вы счастливы, когда вы радостны. Это практически произошло за два года. Вот все это, да? А, даже, может, меньше. Так вот, вы не хотите э, помогать э, женщинам? Конечно, хотелось бы, чтобы вокруг я начала замечать женщин э, разной стоятельности, ситуации. Я просто вижу, в чем ошибка. Я вот, вот так вот вижу, в чем проблема. И она просто вот хочет помочь человеку. Но я думаю, что я пойду к любому со временем. Хочется, чтобы все женщины были счастливы, чтобы они были женственные, а мужчины мужественные. Потому что все наоборот. Мужчины слабые, женщины сильные, э, они годят ли вот детей одни. Ну вот смотрите, у вас есть э, прекрасная возможность, имея такой опыт уже, и главное, результат. Вот, вы могли бы пройти у нас курс гармоничного развития личности и стать преподавателем и начать вести такой процесс в нашей академии или самостоятельно помогать женщинам потому что мы готовим вот в нашей академии мы готовим не только счастливых женщин счастливых мужчин мы еще готовим и преподавателей которые потом очень активно помогают вот имейте ввиду что в принципе и у нас многие женщины даже находясь в положении, готовясь к родам, они идут в этом процессе на курсе гармоничного развития личности. И выходят потом, рожают, через год выходят в активную деятельность именно в интернете, рассказывая о всех своих проживаниях от всем своем опыте и они гармонично входят в активную жизнь не нарушая вот этого своего состояния женственности имейте ввиду что такая практика у нас есть такие примеры у нас есть когда женщины вот так вот вошли в курс гармоничное развитие личности раскрыли себя как женщины встретили мужчину родили Закончили обучение, стали преподавателем и пошли дальше, пошли дальше. То есть это естественный путь. Когда сам прошел, то, естественно, вам поверят. Это самый лучший опыт, который вы прожили, и им делиться уже легко, потому что все это прошли. Так что имейте в виду, такая возможность есть. И даже вот во время беременности, после родов, все это возможно, потому что на самом деле это э, легко. А главное, вот это обучение э, на курсе гармоничного развития личности оно помогает, помогает вам в этом процессе подготовки к родам, в родах и послеродовом периоде. Это все работает на вас, на ваше состояние, на вашу семью, на ваши отношения. Там же очень много подводных камней во время беременности, очень легко... С свалиться, да. или в материнство. Ну, в общем, там много всего. Так что имейте в виду, такая возможность есть. Нет таких мыслей у вас? Пойти дальше, учиться. Конечно, есть. А я говорю, желание пойти все ваши курсы. не надо, но вот... А, но дальше, я думаю, уважаемые друзья, а, я думаю, мы еще услышим эту замечательную женщину, вы ее увидели. Вы а, видели, какая она Классная, непосредственная, а главное, она э, осознающая, она осознает себя во всех ролях и делает правильные выводы. То есть уже научилась делать правильные выводы, первые же даже подсказки использовать для того, чтобы изменить жизнь, выйти в какое-то новое состояние. Аманда, что есть у тебя еще рассказать? Что у меня есть еще рассказать? Я вот вышла замуж, и мой муж он самый младший ребенок в семье. Как раз вот тема касаемо детской любви. И мы, получается, живем с мамой мужа. Мы живем с потому что Потому что его родители разведены, у отца другая семья. И, знаете, вот. Я стараюсь выстраивать отношения со свекровью как с женщиной. Не как свекровь и снофа, да? А вот как женщина с женщиной. Чтобы у нас в семье, Получается. в доме, было... было... Получается? Получается, <с foreign language> да? Я же прислушивалась к вам. Как раз вот вы говорили по поводу отношений с свекровью, да. И вот... Ну одну тоже оставлять не хочется, хочется, чтобы она нашла свое счастье, а потом уже можно делиться. Обратите внимание, уважаемые наши зрители, перед командой ставят в жизнь еще одну задачу: построить отношения со свекровью. Для многих женщин это вообще камень преткновения, и на этом спотыкаются, и дальше жизнь уже приобретает просто Состояние постоянной войны. Это даже бывает еще хуже. Часто свекрови ведут к разводу сильнее. А здесь Аманда правильно подошла к этому и поставила задачу выстроить очень верный вектор дела. Выстроить с ней отношения именно как женщина женщиной, Подружеские по отношения. Вот посмотрим на этот опыт. Я думаю, мы с вами еще тогда... Чуть позже проведем еще этих с тем, чтобы вы рассказали об этой части. Потому что эта часть одна сама по себе очень интересная. Хотя несколько зарисовок можете сейчас сделать? Вот об этой жизни, об этих взаимоотношениях свекрови и невестки. Да, еще вот я бы хотела подчеркнуть, что у меня вот в семье, я старший ребенок, у нас пятеро детей. И из-за того, что я старший ребенок в семье, у меня вот оттуда и зародились вот, может быть, вам вот эти качества, управлять, контролировать, давать указания детям, что делать, то есть быть хозяйкой дома, готовить, убирать, то есть распределять там, что, кто, кто что должен сделать. И знаете, вот в моей семье тоже вот материнская любовь была чрезмерно проявлена по отношению к моему младшему брату. И не столько материнская любовь, сколько отцовская любовь. То есть мать и отец, они акцентировали внимание на старшем сыне, который был олимпиадчиком, который очень хорошо учился, которым все восхищались. А про друг друга они забыли, то есть они вели отношения парой, вот между мамой и папой, вот эту любовь они затмили, и они на первый план поставили детей и карьеру. Меня слышно? Да, да слышно чуть-чуть. Я от Александровича и вас, но просто очень неплохо почему-то. Сегодня плохой какой-то интернет. Да. Неудачный день. Или вечер. Команда, знаете, это у вас да. первые эфир же, правильно, вообще в жизни? Первый. Ну, Первый. <смех> Давайте сделаем так. Мы с вами... Мне очень понравилась ваша история, ваш процесс, то, что вы достаточно грамотно и мудро в таком возрасте делали переход из вот такого состояния девичества, женственности и материнства. Давайте чуть попозже я сделаю еще с вами, проведу еще эфир, с вами еще эфир, отдельно проведу эфир. Я думаю, аудитория заинтересовалась. Мы, давайте в следующий раз мы проведем, мы объявим, уважаемые друзья, сегодня что-то с интернетом. Я не хочу такой замечательный эфир вот, терять из-за низкого качества интернета. Тогда, друзья, я не буду мучить зрителей некачественной картинкой. И, ну, должно быть комфортно, все, все, все должно проходить комфортно, без насилия. И мы проведем обязательно, сама еще эфир, мы обязательно объявим, друзья, так что кто заинтересовался этой женщиной, ее судьбой, ее следующими шагами, а с, я думаю, будет интересный рассказ все-таки, как она со своей свекровью строит дружеские отношения. Это очень интересный опыт. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, желаем ей самого лучшего, но на этом пути я говорю не просто выстроить такие отношения добрые. Это для многих просто мечта выстроить со свекровью хорошие отношения. А вот Аманда в таком возрасте она, включая определенные знания, все это расскажет. Так что, друзья, давайте завершать эфир. Аманда, я благодарю вас за то, что сегодня уже состоялось что-то, что сделали такую заявку. И дальше мы с вами обязательно проведем, уже, я думаю, в декабре, мы проведем с вами такой эфир. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое, Анатолий Александрович. Моя жизнь превратилась Вы... в сказку. Я вам так благодарна настолько вот легко применяя ваши вот советы знания и на своем примере я готова вот рассказывать многим людям что действительно возможно изменить нужно просто принять это да. и воспользоваться вашими практиками многолетними исследованиями практиками которые вот вы которыми вы занимаетесь хорошо Давай. благодарю благодарю благодарю обязательно встретимся обязательно проведем этот э, замечательный эфир все выстроим технику выстроим хорошо еще раз благодарю всех до свидания.